Горевалка нищий на карте мира, На двухсотке он пунктиром тонким дан. Только птицам виден он, что уходит крыла Зимовать на сопредельный Пакистан. Только птицам виден он, что уходит крыла Зимовать на сопредельный Пакистан. Перевал Рамунжон, лазуритовые шахты, Караванная тропа по леднику, Здесь стоят со всех сторон Горы древние на вахте Безучастны и к другу, и к врагу. Здесь стоят со всех сторон Горы древние на вахте Безучастны и к другу, и к врагу. Перевал Куромунжон Здесь веками тихо-тихо Облака катились по морю небес. Здесь мы лезли на рожон И рассерженно, и дико Эхо вторило раскатом АКС.